Появляется на сцене рояль, а если рояль на сцене, но ну, это означает, что будет принимать участие в концерте пианист-виртуоз. Это правда, но лишь отчасти, потому что виртуозов будет на самом деле два. Один из них вам очень хорошо знаком и любим, поскольку он является участником практически всех праздничных концертов, в вашу честь. Народный артист России, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев. Другой. Тоже лауреат нескольких конкурсов. Елисей Мысин. Итак, внимание. Сергей Рахманинов. Итальянская полька. Елисей Мысин и Денис Мацуевс. Браво. Елисей Мысин особенно. Большое спасибо. Мы поздравляем вас с праздником счастья, здоровья. Почаще приходите на концерты классической музыки, потому что у нас подрастает очень серьезное поколение. Елисей, ты хотел что-то сказать? С праздником. Праздников. Четкие локалисты. Замечательные получился до этого... Бабочка у него симпатичная.